Всем привет! Сегодня мы будем поднимать прокси на 64 подсети IPv6, которые подойдут для масс-лайкинга, это точно, для в инстаграме, ну и для масс-фолловинга. В частности, такие прокси я продаю на своем, в своем магазине. Называются они прокси, как у GetIP в точь -в точь прокси, как у GetIP, но 64 подсеть. У GetIP там 48 они реализуют, но, как видим, их хорошо разбирают, что говорит о том, что эти прокси довольно-таки нормально заходят в инстаграме В частности в инстаграме для контакта К сожалению, сейчас уже не подходит Раньше подходили, сейчас отключили там шестерки Что мы делаем? Сегодня будем снимать при помощи скрипта Я покажу, как это делается Переходим на сайт встойки.ру Можете по рифке перейти, которая будет под видео Тут, в принципе, не принципиально Переходим, нажимаем на продукты, выбираем виртуальный сервер Linux И самый дешевый тариф за 195 рублей И я уже авторизован, я здесь зарегистрирован И здесь нужно выбрать имя хостинга, здесь можете выбрать любое доменное имя здесь без разницы устанавливаем ubuntu 1604 md64 и оплачиваем заказ так как у меня уже сервер сейчас на данный момент уже куплен то я перехожу в сервисы linux vps и вот уже мой последний сервер который я сейчас купил и который нужно сейчас настроить заходим непосредственно на сервер здесь 512 мегабайт памяти, 10 гигабайт, э, жесткий диск, э, операционная система Ubuntu 16 стоит, 64-битная. Нам выдали вот такую вот 64-ю подсеть, это просто адрес 1. Так, и IP основной сервера, также root-пароль показать. Подключаемся по SSH клиенту. Я уже это сделал, подключился. Теперь нужно сюда закачать уже непосредственно через FTP клиент сам скрипт. Я открываю FTP-клиент. корневую папку root закинуть уже скрипт именно для хостинга в стойке. Специальный скрипт. Сейчас найдем ее в директории на компьютере. Диск D3-прокси. Окей. Так, видео мануал И находим этот скрипт. Написание скриптов. И здесь есть у меня два скрипта. В стойке SH и в стойке 1SH. В стойке 1SH это создание прокси с одним логином и паролем. И в стойке SH это создание с разными логинами и паролями. Он нам и нужен. Перетаскиваем в директорию root на сервер. И открываем его. в Два раза кликая, открывается у нас через Notepad. Здесь нам нужно подредактировать не только нашу подсеть, которую мы копируем непосредственно отсюда. Копировать и вставить вот здесь. Вставить. то есть нам нужно вот эти входные параметры поменять на наши, наш в 4 основной от сервера, вставить, порт прокси, это начальный порт прокси 30000, число, количество прокси 100 штук я настраиваю на 64 не более 100 прокси все и сохраняем наш документ подредактировали нашу подсеть ipv6 64 наша ipv4 и указали количество прокси 100 штук здесь уже по умолчанию так все сохранили теперь нам нужно перейти в консоль и здесь забить команды которая запустит наш скрипт в данном случае мои команды для запуска этого скрипта будут Выглядит вот так вот Две команды Первая команда дает доступ Права на выполнение Запуска этого скрипта А вторая уже непосредственно запускает сам скрипт И копируем, вставляем уже в консоль Непосредственно в командную строку сервера Отрабатывает первая команда Вторая подтверждаем нажатием Enter И все, теперь нам нужно дождаться окончания работы скрипта на данный момент я нажму на паузу а в конце мы посмотрим что у нас получится так сервер наш ребутнулся, то есть произошел дисконнект, можем вкладку эту закрыть Наш сервер сейчас перезагружается, эта команда срабатывает автоматически, это делает сам скрипт. После того, как он ребутнется, мы уже зайдем в директорию ту же root и посмотрим, что там получилось. Должен скрипт создать папку, вернее папку документ прокси txt, где будет лежать уже прокси лист наш, готовый, который можно использовать уже в работе. Так вот, сервер наш ребутнулся, открываем ftp-клиент и обновляем информацию. У нас появляется папка 3 прокси, открываем ее, и здесь у нас есть текстовый документ proxy.txt. То есть здесь уже лежат все прокси, которые мы можем уже использовать в работе. Так как я сейчас буду выкладывать эти прокси в магазин к себе, я не буду этот документ, документ открывать, чтобы потом не заморачиваться с затиркой логинов и паролей и так далее В чем суть этого видео, если вы, допустим, покупаете эти прокси у меня в магазине вот именно эти прокси вам понравились Я вам могу реализовать этот скрипт Всего за 500 рублей, который вы будете Потом использовать и сами поднимать Такие вот прокси, которые довольно-таки Хорошо заходят непосредственно в инстаграме На этом пока-пока Заходите на мой сайт funnyproducts И тестируйте эти прокси